Привет, студенты! В эфире «Универ и его ведущая Аделия Валеева. Я познакомлю тебя с самыми яркими и интересными событиями молодежной жизни. Сегодня в выпуске. Как объединить статистику и глобальные вызовы? В КФУ выбрали лучшую научную работу. Успешные выпускники Казанского университета выступили перед студентами. 27 октября в Екатеринбурге делегация КФУ во главе с ректором Ишатом Гафуровым защитила дорожную карту Казанского федерального университета. Разработкой стратегии развития в последние месяцы занимались все институты КФУ. 28 октября запланирована пресс-конференция, на которой будут озвучены предварительные результаты защиты дорожных карт университетов. От них зависит финансирование вуза в рамках проекта 510 на 2018 год. А мы продолжаем. Сотрудничество КФУ и Кокрейн России подтверждает свой высокий уровень. Теперь необходимо перевести назревшие идеи на практику. В частности, речь идет о переходе к активному внедрению принципов Кокрейн в систему здравоохранения. Как объединять статистику и глобальные вызовы в Казанском федеральном, расскажет Аделя Шамилова. Глобальная независимая сеть «Кокрейн», объединившая усилия исследователей, пациентов и людей, интересующихся вопросами здоровья, продолжает свою работу. В нашей стране координационный совет «Кокрейн России» создан на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Сегодня «Кокрейновская работа» необходима, поскольку доступ к доказательствам здравоохранения увеличивается. Увеличиваются и риски неправильного толкования сложного содержания. При этом вероятность того, что отдельно взятый человек получает полную сбалансированную картину, уменьшается. В связи с этим 27 октября в стенах Института фундаментальной медицины и биологии КФУ взяла старт школы-семинар, которая рассматривает кокрейновские систематические обзоры, учитывая статистику и глобальные вызовы. И в этом году наши участники будут иметь возможность не только теоретически познакомиться с кокрейновскими систематическими обзорами, понять, как их читать, как из них извлекать информацию, но и буквально, как говорится по-английски «hands on», то есть получить свой собственный опыт использования, развития, личных э, софтов». Миссия школы обеспечить доступную достоверную информацию для поддержки информированного принятия решений. В этом году в мероприятии принимают участие представители Кокрейн Австрия. Мы работаем вместе как международная сеть отдельных лиц и организаций, бескорыстно приверженных идее разработки, поддержания и распространения систематических обзоров по эффектам здравоохранения. Необходимо понимать, что любое исследование должно иметь протокол. Здесь молодые специалисты учились его составлять. Значение такого переоценить сложно. Протоколы обзора как сотрудничества обобщают лучшие доказательства научных исследований с целью обосновать медицинские теории, а также активно помогает принимать новые решения в сфере здравоохранения. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. В КФУ состоялось торжественное награждение участников Всероссийского конкурса лучших научных студенческих работ. О том, как проходила церемония, ты узнаешь в следующем сюжете. 27 октября второй всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов подошел к концу. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса. Важно отметить, что в конкурсе приняли участие студенты девяти федеральных университетов. Я хотел бы поблагодарить Казанский федеральный университет и организаторов данного конкурса за высокую уровень проведения конкурса мы посмотрели город Казань, прикоснулись к истории этого великого города и нашего всего государства. Награждение проходило по трем направлениям – социально-гуманитарное, естественно-научное и инженерно-техническое. Напомню, что мероприятие прошло в рамках программы развития деятельности студенческих объединений и сетевого взаимодействия федеральных университетов. Тематика работы достаточно обширна начиная э, с каких прикладных вещей заканчивая астрофизикой, теоретическими работами. Поэтому очень рад, что выиграл, что оценили мою работу. Действительно, все работы были очень-очень сильные. А вообще конкурс, на самом деле, очень хороший. И я рад, что проводится в Казани уже не первый раз. Цель проведения конкурса – это вовлечение студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность федеральных университетов России. Олег Кашина, Роман Самарин, Универньюс. Выпускники Казанского федерального университета выступили перед студентами на пятой серии проекта «Мост». Тема встречи – успех как стиль жизни. Подробнее в следующем сюжете. 26 октября в деревне Универсиады прошла пятая серия проекта «Мост». В качестве спикеров выступили профессионалы из сфер менеджмента, пиар, бизнеса и творчества. Все они являются выпускниками Казанского федерального университета. Выступающие поделились своим опытом и ответили, что является успехом в их понимании. Помимо темы успеха, спикеры обсудили со студентами тему высшего образования. Университетское образование, особенно федеральные университеты, это классическое образование, которое всего-навсего, вернее не всего-навсего, это самое главное, оно дает и то, как вы этим там знаниями, навыками, э, какими-то особенностями распорядитесь, во многом от вас зависит. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между выпускниками и нынешними студентами КФУ. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. В современном мире постоянно происходят какие-то изменения, поэтому необходимо идти в ногу со временем. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос подготовки педагога. Каким должен быть учитель 21 века? Давайте разбираться вместе с нашим корреспондентом Анной Глазуновой.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 в Казанском федеральном университете лучшая кадровая база, новые возможности для технического сопровождения учебного процесса, ротация кадров возможности для саморазвития преподавателей, позволили нам вывести учебный научный процесс на качественно новый уровень. В связи с этим в рамках САЕ учитель 21 века были организованы международные сетевые исследования. Многие из них были инициированы коллегами из ведущих университетов мира. Один из таких проектов начал свою реализацию в университетах Глазго и Меньхо. Они задались вопросом о том, насколько профессиональные стандарты учителя, которые принимаются в самых разных странах, в том числе и в нашей стране, влияют на, на качество обучения в школе. Как учителя относятся к стандартам, каково влияние стандартов на развитие образования. В России это исследование оказалось очень противоречивым. В течение трех лет шло обсуждение этого исследования, но его внедрение в школах России так и не произошло. Новый министр образования э -э, Ольга Васильева э -э, увидела изъяны того, стандарта, который был подготовлен до этого. Для учителей, уже работающих в течение долгих лет в школе, нужны какие-то разные требования, и профессиональный стандарт должен, должен учитывать все эти уровни. Поэтому сейчас Казанский федеральный университет ведет исследование методик, разработанных в Глазго и Меньхуа с целью доработки российских стандартов. Тот опыт, который реализуется в рамках САЕ «Учитель 21 века», основывается на самых прорывных достижениях в области педагогической науки и образования, а также в области практикоориентированного образования. В рамках реализации САЕ «Учитель 21 века» были введены инновации в процесс подготовки учителей. Учитывался передовой мировой опыт, а также лучшие российские традиции. Наш университет в этом году вошел в предметную область education мирового рейтинга университетов КВС в число 300 лучших университетов мира и число 100 лучших университетов Европы является, наверное, самой лучшей оценкой правильности нашего пути. На базе Казанского федерального университета регулярно проходят крупные мероприятия. В мае 2017 года прошел третий международный форум по педагогическому образованию. А в октябре состоялся Всероссийский психологический форум. Анна Глазунова, Андрей Богудинов, Универньюз. Как говорил Бенедикт Спиноза, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Помни об этом. С тобой была Аделя Валеева. До скорых встреч!